Ваше предпочтение в клубнике и ягоде? какой любите? Земляники. Земляники? Это земляника садовая? Да. И Раз, вот да? это самое вкусное. Шаг, Малина, да? когда ее собираешь, острая, да. можно пальцы наколоть. Она маленькая и кусты. А вот это почти в каждом доме есть. Вот там, где я жил в Средней Азии, у каждого грядочка с клубникой всегда есть. Она душистая. Из нее и варенье, и морс, и компот, а просто покушать. Божественно, божественно. Вот это чувство с Главное, что это ягода, которая дарована Богом. Она не набирает вредных примесей, поэтому она чистая по определению. И если, конечно, ее не перекармливают нитратами, а у нас там специальные ну, есть агрономы, которые листовую диагностику проводят и смотрят, сколько в листике каких веществ, добавляют только то, что нужно. Поэтому сейчас... И она проходит все э, там, сертификацию, и она лучшая считается. Mm -hmm. вот. Если ее есть, то вы не заболеете, а наоборот, это здоровье живое. А потом я еще раз говорю, как только вы ее съедите, захочется подарить еще с вашей девушкой, и потом у вас будут прекрасные дети. Подарить, да? Конечно. Пан с названием давайте разберемся. Почему клубника и земляника? Что это такое? Значит, смотрите. Земляника да. от клубники отличается тем, Чем? что растет... у земляники ягоды под листьями, а у клубники над листьями. Клубники всего 5% в мире. Оно немного, да. Но делится земляника садовая и земляника лесная. И есть клубника садовая и клубника лесная. То, что мы производим, это земляника. Вот, То есть потому, она что, нормальная, натуральная. А да, Но я в вычитал, что это ложная клубника. Нет, это ложный высшая. цветонос. Нет, цветонос. Клубника. Это не ягода, это ложный цветонос. Это как будто выродился цветонос, и он стал ягодой. Потому что агрономы знают, что это не ягода. Но кому это интересно? Главное, чтобы она была вкусной. Вот самое большое в мире потребление это земляника. Следующее идет голубика, потом малина. Кстати, голубичное поле у нас тоже очень хорошее. 4 гектара мы посадили. Даже сквозь... Маску проходит с видимой вероятност аромат. Запах.